Итак, наша презентация называется Умное потребление, стратегия и возможности. И как написано у нас на сайте, как мы об этом знаем, миссия корпорации ⁇ повышать благосостояние участников корпорации, сокращая их расходы на потребление и увеличивая доходы за счет идеи партнерства с поставщиками товаров и услуг. Мы все с удовольствием выполняем эту миссию и работаем следующим образом. Итак. Значит, потребительский кооператив, международный клуб авто, который имеет в своем составе большое количество потребителей, а, а которые желают сотрудничать с бизнесом. В этом и есть. Сама инициатива и само умное потребление. Самое главное – это взаимодействие наших потребителей с бизнесом. Для того, чтобы это взаимодействие проходило успешно, мы должны а, в первую очередь знать, что нужно бизнесу. Итак, бизнесу в первую очередь нужны потребители и реклама. А, именно потребители и рекламу дает наш автоклуб. И дальше рассмотрим, как же это взаимодействие происходит. Потребителям в первую очередь, конечно же, интересно, адекватная цена, я всегда говорю адекватная, потому что низкая цена или высокая цена, разные товары, разные услуги имеют разные цены, поэтому такая цена должна быть приемлема для всех покупателей. Качество – это самое главное, то, что потребители сами мы в автоклубе можем регулировать. Если качество у нас хорошее, цена хорошая, соответственно, мы эти товары будем покупать. Сервис. Сервис, конечно, важен очень в магазинах. Если все эти три условия нас устраивают, то в бизнесе, в который мы приходим, происходит рост продаж Дальше переходим к следующей позиции, это реклама и соответственно что же мы здесь видим. На нашем сайте прекрасно действует купонный сервис. Все поставщики товаров и услуг, с которыми мы налаживаем сотрудничество, заключаем договора, располагаются в купонном сервисе, где потребители могут увидеть скидки, акции и пользоваться этими возможностями. Также существует продвижение в интернете, это отдельная программа, турбопрома, по ней я долго Говорить не буду, потому что известная, потому что это отдельная тема. Есть социальные сети. В социальных сетях есть официальные группы, есть страничка личные у каждого офиса. Ну, не у каждого, но в любом случае, те, кто Нет, в этом да. работает, у многих. да, И практически у всех партнеров есть личные страницы, где мы продвигаем тем, чем мы пользуемся. Вебинары. Это то, где мы сейчас с вами находимся. Это конференц-комната, площадка, которая предоставляется для, для поставщиков, для того, чтобы им можно было на всю страну и страны ближнего зарубежья заявить о себе и рассказывать о своих товарах и услугах. И следующее, всеми любимое, это сарафанное радио, которое мы работает всегда у нас. Это то, что дает в большинстве своем дальнейшее развитие и бизнесу это, естественно, приносит продвижение бренда. Если все эти два условия работают, конечно же, бизнес начинает процветать, у него есть развитие, а у нас самое приятное происходит – это взаимодействие. Взаимодействие – это на уровне скидок и акций, которые предлагают нам бизнес, где мы заключаем договора. То есть это вот на, ну, на таком слайде показано все взаимодействие партнеров, потребительского нашего кооператива Международный клуб авто и бизнеса. Итак, переходим дальше. Все мы являемся потребителями, будь то семья из одного человека или большая семья. И естественно, все мы покупаем товары и услуги у поставщиков. Это могут быть производители, это актовые базы, крупные, мелкие, либо магазины. И мы переходим... К тому, что видим, что происходит рост цены. Чем выше к магазину, тем цена растет больше и больше. Что мы имеем дальше? Мы имеем то, что мы идем с вами в сети магазинов, где покупаем товары и услуги. А нам будет интересно покупать товары и услуги у, конечно же, производителям. Соответственно, Именно эту возможность мы имеем в нашем потребительском кооперативе, а также следующие возможности я сейчас вам их покажу. Значит, что мы покупаем товары, услуги со скидками, грузится недвижимость, автомобили и, соответственно, еще мы имеем дополнительный заработок. То есть вот таким образом и какой из этих путей будет выбран нашими потребителями, здесь уже вопрос ко всем, кто меня сейчас слушает, кому ну, интересна эта тема. Итак, ежедневно все люди, независимо от своего достатка, совершают покупки. Они могут быть разные. Ежедневный, либо раз в год, мы обязательно что-то покупаем. Если ежедневно экономить 100 рублей то за 30 дней можно сэкономить 3000 А если это продолжать в течение всего года, то эта сумма уже получается 36 тысяч. И иметь такую сумму в конце года всегда приятно. И думаю, каждый найдет, на что такую сумму потратить. Дальше, где мы еще можем экономить? Что же нам дает наш клуб авто? Мы учимся и экономить, и зарабатывать на покупках. Мы имеем скидки в наземных магазинах, также мы имеем скидки в интернет-магазинах, но еще самое приятное, что и там, и там мы можем получать кэшбэк. В интернет-магазинах мы его уже получаем, знаем, есть уже наземные магазины, которые заведены на процессинг, где можем также получать кэшбэк. И для того, чтобы иметь все эти возможности, мы должны стать потребителем, а для этого приобрести потребительскую карту за 1000 рублей, либо приобрести профсоюзную карту, которая стоит 500 рублей. Все это для потребителей. Конечно. Ну и теперь, если мы хотим стать не просто потребителем, но еще партнером. Если мы становимся партнером, мы можем иметь возможность создать свою потребительскую базу, при этом получать уже заработную плату. 10 тысяч рублей, 40 и более. Это уже в зависимости от, как я всегда говорю, коэффициента деятельности. То, что мы делаем, столько мы и получаем. Дальше. Каждый партнер может самостоятельно при определенных условиях, имея, пройдя обучение, заключать договора с поставщиками товаров из клуба и получать скидки на необходимые лично вам товары и услуги. Также это купонный сервис. Мы его можем рекомендовать своим потребителям совершать покупки у проверенных производителей. И экономить и получать дополнительную прибыль, если эти магазины или производство поставлено на процессинг. Есть еще возможность, это онлайн шопинг в интернет-магазинах, обучать свою потребительскую базу, своих партнеров, покупать, делать покупки через интернет. И, соответственно, внизу мы привели уже проверенные данные, если потребительская база. Ну, в размере 300 человек, она делает, и которые делают покупки постоянно через интернет-магазины, в среднем приносят 30 тысяч дохода пассивного ежемесячно. Очень приятно иметь вот такой пассивный доход, а возможно и пенсию. Если мы работаем больше, то соответственно и получаем больший доход пассивный. Для того, чтобы стать партнером, нам необходимо купить потребительскую партнерскую карту, которая стоит 6 тысяч рублей. Дальше мы имеем возможность получать специальные бонусы. Став партнером, мы можем получить востребованную профессию менеджером по продажам в сфере B2B и рекламы. Это может быть официальное трудоустройство или агентская деятельность. Заработок может составлять от 20 до 30% процентов от совершенных продаж. Также можем иметь карьерный рост и стать региональными менеджерами. Есть специальные бонусы, которые уже имеют... Свою стоимость – это 10 тысяч рублей, но мы можем получать образование в онлайн-режиме в сфере правовой грамотности, семейного права, кредитования, банкротства физических лиц, родительских прав, защита прав потребителей и трудового законодательства. Очень приятно, когда это всегда в свободном доступе, мы в любой момент можем получить консультацию. Также по специальным бонусам, бонусной программе имеем дополнительный доход. И есть возможность, приятная возможность, автоматически перейти в vip программу По vip программе мы сейчас поговорим. Это не просто потребитель и партнер, но это еще и бизнес-возможности. Мы будем потреблять товары и услуги, представленные в дисконтной системе, с максимальной скидкой. На данный момент с нашей компанией уже сотрудничают более 10 тысяч поставщиков. Также приятный дополнительный доход. Который получаем неоднократно. А, у нас прекрасный партнер – это учебно-консалтинговый центр «Альфа», который дает обучение в сфере финансовой грамотности, бизнес-образования и консалтинговую помощь при открытии бизнеса. А также есть уникальные возможности приобретения недвижимости, автомашин со скидками и открытие собственного дела. Самое приятное – при открытии собственного дела есть реклама, продвижение со скидками. И есть уже готовая потребительская база, которой мы нужны. Главное, узнать потребности наших потребителей и предоставлять им эти товары и услуги. Данная программа – это необходимость купить еще одну карту. Это VIP-карта самая Красивая, золотая, которая стоит 50 тысяч. Итак, рассмотрели все возможности и подытожим. Мы можем быть потребителями. И приобретать товары и услуги в 130 городах, на сегодняшний момент это уже больше, в России, странах ближнего зарубежья. Итак, мы можем быть партнерами, создавать свою потребительскую базу, можем иметь бонусы, дополнительное образование и бизнес-возможности, которые будут показаны полностью, весь спектр возможностей показан на этом слайде. Хорошо. Для того, чтобы мы могли э, технично работать, да, у нас есть техническая поддержка, есть инструменты для работы, которые могут дать ответ на любой вопрос 24 часа, все дни в неделю, 365 дней в году. И еще есть один момент, тоже приятный, это мобильное приложение Весь сайт, все инструменты для работы, все возможности есть в этом мобильном приложении. И самое главное, что потребительский кооператив, Международный клуб авто, это некоммерческая организация, основа на членстве. Действительность регулируется законодательством Российской Федерации.